Подписывайтесь на мой инстаграм, ника, нижняя черточка ника, девять четыре ноль Вот Всех буду ждать, можете писать в директ, всем отвечаю. Также подписывайтесь на группу ВКонтакте. А, соленая сосиска, вот, предложка для мемов открыта. Прислать свои мемы, будем выкладывать, вот. Также я ищу еще модера, тот, кто пришлет самые классные мемы, самые смешные мемы. Того я сделаю модером в своем паблике, вот, и он будет там. Работать. Вот. Да. Приятного просмотра. Ты можешь сказать, ему мне страшно, и он рассослится. You heard me. А он тут русский понимает? Да, русский понимает. О! Он ответил, все беги, ты фуркон! Я сам испугался. А как мне бросить свечу? Кент ран ран А И куда оно упало? Температура какая была Минус 10. Ну там 8, хуй знает. Вы врат, скажите. Хуй знает, минус 10, блядь. А! Найскал! Nice Маргант! ТОТ! Он тут, он тут! На тебе фоток вот с водкой пристрека! <соскоп> Блядь! Блядь! <соскоп> О, ага. На канал зайди ко мне. Блять! Да ну в пизду, блять эту игру нахуй. Вы знаете, кто самый лучший стример на нет, это не Бустер, не Велон и даже не братишки. Это Аси Грек. но вы можете спросить, почему Аси Грек? а я вам отвечу, потому что он стримит с сосиской. Вы можете перейти по ссылке в описании, начать его отслеживать и типа подписаться на него и ждать, пока он начнет стрим. И возможно, вы будете на стрим, где он стримит с соленой сосиской. И это будет просто разрыв башки. Они там делают такой контент, это просто был. Ну это реально... вау. Ссылочка в описании. Всех вас жду. Лайк меня к мечте. Алло. И кусок говна? я играю! Ебая, блядь. Опа, оу, и что это такое? Смерть, вора, смерть мусора, салама. Ой, блядь. А я раздифузить успею? Если чего, мы мусора держим. А, да, блядь, точно. Смерть, вора, жизни мусора. Флэш, Роберт Кролл. Блядь. Сторян, я просто переписываюсь еще до ремена. Я не понял... А ты стоишь на месте, Да бля, я что нижace тебя Почему я стою на месте? Не понимаю... Заебал меня блядь! Там походу это... Блядь громила! Ты милашка! Бля ботов... entreprene нету зомби что-то АА! Блядь! Я тактику придумал! Я тактику придумал! Я тактику... Нет, нет, тактика не Сейчас нужно маленький дисклеймер, чтобы вы вообще понимали, что сейчас будет происходить. В общем, несколько недель или даже месяц назад я снимал в Грисмоде сериал, но некоторые серии, к сожалению, не вышли по той или иной причине, и я решил ссунуть некоторые фрагменты в этот монтаж. Вот. Это дикий кринж, так что будьте готовы, блять, э, будьте готовы. В общем, это, это, это очень жестко. И что? Сейчас мы будем проводить ритуал. Ритуал, Смотри. давай, давай, ритуал, люблю ритуалы. Для начала. Ставь... О, -о, -о это гроб. О -о -о -о, да. О -о, он, он летает. О -о -о! Он захватывает О -о -о -о -о -о -о. мой мозг. Он захватывает мой мозг. Её. Не могу. Надо выкинуть его в объездную. Он умер. Я не знаю. И смотри, что мы делаем. Повторяй слова за мной. Хорошо киндер я люблю. я люблю. киндер я люблю. я люблю. Кимберпингви я люблю. Кимберпингви я люблю. Кимберпингви я люблю. Кимберпингви я люблю. я я люблю. я люблю. Спасибо. Давай, пока. Бля, посрать, посрать, да, конечно, посрать надо первым делом. Блять, выйди нахуй, выйди нахуй, выйди <с нахуй. Ты бы предупредил. И я его победил, а потом сам сдох. А чё это за хуйня? Это? Блять, а это кто? Блять, мусора! Побежали, нахуй! Прыгай из окна, б***ь! Давай! Блять! б***ь! Аааа! Аааа! Это рай, нет, я не Просто охуеть. Это рай, это в натуре рай, б***ь. блять, я не могу в это поверить. Ты <связывая> подумал, что это ора? Смешная шутка, но, блядь, нет, это просто обычное упоминание о том, что ты забыл поставить лайк. Видео уже подходит к концу, а ты до сих пор не поставил лайк. Ты что, дебил? Блядь, ну реально, возьми и поставь на этот, блядь, палец, свой палец и все. что сложно? Люди вообще пошли какие-то ненормальные, блядь. <связывая> Блять, я реально сдох. <свист> Ты тоже сдох. Ну все, на этом закончим, блять, сериал, да. Ну все, конец сериала получается.